Коллеги, всем привет! Ну что, у нас все идет по плану? И давайте разбираться, по какому плану у нас все идет. Последний мой подробный разбор про рынок я рассказывал, как я жду биток. Я, в принципе, давно уже говорил, что жду его на 24,500, возможно, даже на 19. А вот кто-то верил, кто-то нет, но в конечном итоге идет так, как идет. Что у нас произошло? Во-первых, у нас в апреле был вот такой своеобразный канал. Мы из него мощно вышли, даже не тестировали. Ну и замечательно. Вышли и вышли. У нас была вот эта граница да, в районе 33500 Условно говоря, ну, практически нижняя граница вот этого диапазона. Да, назовем ее область поддержки. Все, в принципе, неплохо. Да, мы ее протестировали. Ну, вот, вот он тест. Вот это я имею в виду. И, соответственно, дальше падаем. Единственное, я рассчитывал, что падение будет П-образное. Вот, я не рассчитывал, что будет такой флэк практически на полтора месяца. Но, тем не менее, здесь набрали большое количество покупателей, которые надеялись, что 29 прям железобетонно удержат. Вот, причем их неоднократно сносили по стопам. но, тем не менее, набрали. И вот мы вышли вниз. Причем обратите внимание, куда мы вышли. Я говорил про 24500. Это у нас а, на ЦМЕ был gap. И плюс я говорил, акцентрировался внимание про 23500. Это пост вот этого флета. Максимальный объем. То есть здесь важная область. Почему-то именно здесь мы застопорились, остановились. И вот это сейчас все уберем. И что мы с вами видим? Мы с вами видим, что... У нас, во-первых, и вот этот подс идеально отработал. Да? Мы видим и 24 524 800. Но его больше снесли. И максимально точное, да, то есть точный укол уровня 23 500. В конечном итоге мы с вами видим вот такую ситуацию. Сейчас же мы на дневном графике наблюдаем тест 23 500. Сформировался доджик. Теоретически мы можем увидеть, что плюс-минус вот так сегодняшний день закроется. Возможно, мы увидим коррекцию. Сейчас я распишу все варианты, какие возможны. Вот, то есть, теоретически, первый вариант. Если у нас вот так свеча останется, соответственно мы можем увидеть движение к уровню 27. Теоретически мы можем увидеть. Посмотрим по скелету движения цены. То есть у нас, в принципе, объемы здесь неплохие. Вот 3500 тестировали. Но, ну, давайте посмотрим на 4-часовом графике. Вот так все у нас распределились объемы. В принципе, да, 27 могут протестировать. А если быть точнее 27400, выше, наверное, уже и не пустит. Давайте отметим. Даже не так, отметим. Вот так, 27400. Скопируем. И сюда перенесем. Окей, пусть будет 27500 первый вариант развития событий мы с вами ждем к 27 к 27 500 В принципе неплохая коррекция и неплохая первая точка входа для более глобального шарта есть мнение что мы можем прощупать 29 29 300 но тут скорее я сделаю вот так то есть возможно такой исход развития событий но я пока в него верю слабо поэтому сделаю другим цветом вот. и отсюда я на самом деле жду домой то есть это скорее всего еще не конец Вероятно, всего падение продолжится вслед за фондовым рынком сша поэтому я жду как минимум протестировать вот эту вот ступеньку на 19,200, это тоже был крупный месячный, причем горизонтальный объем. Ну, смотрите, мы плотненько тогда в 2020 году, потом под конец 2020 -го года росли, росли, росли. И именно здесь почему-то цену неоднократно останавливали. Уровень 19 тысяч плюс-минус 500 долларов важен вероятно всего за ним кроются стопы и я бы предположил что постараются пойти к уровню 17600, чтобы эти стопы снести возможно здесь чей-то дядя коля стоит да, варенков который поэтому я бы ждал если уже будут сжечь пополнить то в район 17000 вот тогда мы можем видеть нехилую такую панику и тогда теоретически мы можем увидеть вот такую длиннющую соплю но будем посмотреть пока не будем каких-то глобальных армагеддонов строить но тем не менее так я вижу Итак, отмечу уровень 23500, чтобы не забыли. Отмечу уровень 27 и отмечу уровень чуть подальше 27500, ну, если бы точнее 27400. И соответственно отмечу 19200 и отмечу 17600. Это те ценовые уровни, которые вам необходимо запомнить и у себя отметить, чтобы не пропустить. Опять же, если вы слушаете мои прорынки, да, мои обзоры, то соответственно это движение могли взять. Поэтому обязательно подписываемся на канал, на YouTube канал и включаем уведомления. Ну и буду рад, если поставите лайк. Итак, это что касается беточек. Плюс-минус глобально. Если мы переходим на часовой график, то что мы с вами наблюдаем? У нас снос топов. Плюс-минус резкий откуп и большое количество, условно говоря, на хаях покупок. Для ланга это не очень хорошо, потому что если у нас идут, условно говоря, на локальных хаях покупки, могут а то есть если это реальные покупки, то их могут опять загнуть в противоестественную позу. Поэтому я бы посмотрел, как себя цена поведет в районе 22 тысяч Допускаю, что могут сходить пониже Но не сразу, в моменте Поэтому от 22 тысяч В моменте Очень агрессивно можно попробовать Затариться С целью не самой большой То есть первая цель Такая короткая спекулятивная сделка 22 900 И вторая цель Это 23 700 Дальше ждать, жадничать Я бы не стал именно на этой идее Здесь уже можно также супер агрессивно пробовать взять какое-то небольшое движение в обратную сторону. Тут можно будет с 35 пунктов, 35% заработать 10 плечом. Не более. Но напомню, мы с вами ждем, допуская, что 27 тысяч. Да? Поэтому вот так все себе красиво отметили и не забыли вот про это тоже не забыть. если говорить глобально что происходит да, то есть почему вообще вся эта хрень глобально происходит перераспределение богатств ресурсов И скорее всего а, обратите внимание да то есть насколько важный уровень поддержки область поддержки мы преодолели скорее всего цена не остановится и вероятность биток будет валить дальше чтобы уничтожить конкурентов чтобы не мешались под ногами. Поэтому те, у кого триллионы, будут уничтожать тех, у кого миллиарды. А те, у кого миллиарды, будут уничтожать те, у кого сотни миллионов. Ну, все по классике. Сильные убивает слабого. А плохо ли это для нас? Скорее нет, чем да. Потому что для нас плохо вот это, когда рынок мертвый стоит. Вот. А супер гипер для нас тоже нехорошо. Что нам необходимо, чтобы мы с вами зарабатывали и в закрытом канале, и в боте, да, и после а, тех знаний, которые вы приобретаете на курсе обучения, нормальная, адекватная волатильность, предсказуемый нормальный рынок, когда можно заранее спрогнозировать, куда цена пойдет без вот этих излишеств. Причем обратите внимание, те области, те цены, о которых мы сейчас с вами говорим, я разбирал в апреле, я разбирал в мае. То есть рынок, какой бы он в моменте вредный не был, на глобальном, да, то есть на долгосроке он идет четко, четко по плану. Итог, к чему все хочу подвести. Если вы недавно на рынке, я рекомендую пересмотреть мои последние обзоры, хотя бы за этот год, посмотреть к чему биток да и в принципе все альты двигаются. Двигаются они к тотальной переоценке, к выкидыванию всех лишних пассажиров, потому что огромнейшее количество денег было напечатано за последние года полтора-два. Если я правильно помню, денег напечатано за год столько же, сколько за 10 последних лет. Это дохрена. То есть раздувается инфляция в США, и соответственно, как оно происходило? Когда деньги дают бесплатно, да, соответственно, что их нужно, да, их нужно куда-то пристроить. То есть, как было в США. Семья, два человека, вот, пожалуйста, 2400, тратьте, как хотите. Поэтому, естественно, все это вкладывалось поначалу. Допустим, кто по менее мудрый, они покупали технику, телефончики, да, то есть спрос, а спрос рождает предложение, и, соответственно, развивалась экономика. Кто чуть поумнее, эти деньги направлял Сначала в акции, и мы помним, да, GameStop и прочее, прочее, мемные такие акции, которые раздували всякое дешевое говно. И, соответственно, сейчас все эти деньги переложились в крипту, я думаю, даже в конце прошлого года активно. Ну и, соответственно, их сейчас просто вывозят. То есть, по факту происходит то, что происходит всегда. Бедные становятся беднее, а умные становятся богаче. Нам нужно быть с вами умнее. А как итог, я допускаю, что до июля позитивного с точки зрения глобального роста мы вряд ли увидим. Вот, я бы рассчитывал на то, что до конца июля, может быть, до середины августа мы, мы, мы с вами будем двигаться в сторону 17. Есть достаточно такие самоуверенные заявления про 9 и про 7 тысяч долларов по битку. но мое мнение это уже будет тотальная распродажа и тотальная паника то есть сейчас еще все делают вид что все под контролем но если цена пойдет то есть если мы преодолеем вот эту область тогда можно сказать что армагеддон пришел и мы же увидим повторение 2018 года когда с 20 тысяч падал до трех вот но будем посмотреть в любом случае, даже если биток будет стоить 700 баксов, мы с вами будем прекрасно чувствовать и будем на этом зарабатывать. Вот примерно так обстоят дела. Если вы недавно на рынке, повторю, пересмотрите видео, послушайте аудио-чат аудио-чаты, которые были в открытом канале. И обязательно качайте компетенции. Если что-то непонятно, пишите вопросы под видео, либо пишите в чат, либо пишите в комментариях, я на них отвечу. Если вы на рынке давно, самое главное не переоцените свои возможности, свои силы. Иногда лучше пересидеть на заборе и дождаться более уверенной, более спокойной сделки. На этом все. Всем желаю выгодных сделок выгодных инвестиций, но скорее на таком рынке выгодных трейдов, как бы оно ни звучало. Всем успехов и всем пока на связи.